Так, презентация аппарата Райфа. Сейчас будем смотреть сам аппарат, как он выглядит. Здесь у него получается два электрона. И один электрод еще идет также на ноги. Так, сейчас мы его включили. У нас еще работает осциллограф. Ну, это все частоты, они тестировались. Так, ну, сейчас он у нас подключен. Сейчас выбирается программа. К примеру. Ну вот, сейчас он у нас запущен. Здесь идет регуляция мощности. Ну, мы используем один электрод. И на ноги. Там красная стрелочка показывает чистоту. Но на эта частота переходит плавненько. Их через 15-25 секунд. Да? 30 секунд сейчас установлено. Там можно выставить сколько угодно. Там ну, минуты, там и прочее. Просто по надобности, да? Выставляешь. Уходим с 2400 до, до 2, на 2112. Выставляем форму сигнала, какую надо, синус, меандр, треугольник. Да. Синус это случае когда надо нам, скажем, поправить сердечный ритм, да, или там поддержку печени, да, сотворить. Тогда ставим синус. Если у нас надо убить какого-нибудь патогена, типа там, стафилококка, э, стрептококка, паразита какого-нибудь, тогда ставим меандр, потому что он для них убийственный, да. Синус, он мягкая частота, он для поддержки чего-то. Ну, тут и выбираешь. Вот. Форма волны, да, здесь есть надпись на, на английском. В данный момент стоит меандр. Что мы видим? Зеленая, <coughs> верхняя частота. Вообще, ребята, пора ударить по беспределу фармацевтов, врачебному беспределу, который нас объектом своего бизнеса творят, хотят выжать, постоянными клиентами заделать, чтобы мы платили не вылечивать, а только подлечить, чтобы опять приходил, чтобы приходил больше, чтобы платил опять и опять. И никогда не был здоров. Надо чтобы прекратить. Вот и ударим частотами Райфа по беспределу по беспределу форматического бизнеса. Да, да, да, поэтому. Всего-то электричество, которое тут почти ничего не стоит, да, мы ее не тратим. Мы получаем эффект куда более. И нам не надо платить, и мы здоровы при этом. Но ну, здесь вот э, только что было видно, как меняется частота, да? Но... Да, это так чувствуется на руках, на ногах, хотя там вольтов-то никаких нет. В общем-то 12 вольт, да, ну частоту чувствуешь, ну, она явно. Если, скажем, поставим частоту ну, в виде сигнала в виде синуса, то ничего не чувствуешь, практически вообще ничего, потому что вольтов там нет. А вот меандер он с острыми концами, и он как раз-то является убийцей наших, нет, ну, наших патогенов, да. Ну, вот он сейчас он перешел денег, уже да. на 732, 800, да, он постоянно меняется, вот здесь видно, да, вот там, где желтенький, там он уже прошел путь. Тут мы добавляем, убираем, да. Вот, скажем, я убираю сейчас, сейчас, да. Скажем, хочу я какую-то другую частоту, могу выйти из этой. Потом смотрим, вот, ну, под гепатиты, например, да, многих мучает. Очень неприятная вещь. Хел хелико, вот, смотрите, хелико. Ага. Гастрит. Ну, это очень серьезный, да. это да. В основном у людей за то, что они очень да. неправильно питаются, это сделаем, очень. Да. Но это не, не питание, это иммунитет больше. Гастрит вызывает конкретные бактерии, Это называется хеликобактерия. Ну питание и, о том и... тоже, конечно, это все то, что сейчас в магазинах продается. Это, конечно, в пишу. Даже в, на Западе были тесты. 90 то, что продается в магазинах, питание использовать вообще Вот это хелико, да, если видно оттуда. Так вот. сейчас я притягиваю, да. Вот они хелико, потом смотрим тут дальше, гепатиты, ай-яй-яй. С, С1. А, Б, смотрим герпесы. Ну, герпесы, да, они очень... Герпесов Уф. много, много симплексы, это герпесы, которые у нас на губе выскакивают. Ну, а есть еще и те другие герпесы. Ну, герпес зостер, например, это от ветрянки да, их тоже несколько видов. Их, они сажают нас наш иммунитет, грузит нас, наш организм, довольно-таки серьезно. Так, ну, поставим что-нибудь из, нами и найденного, где-то были эти, ну ладно, папило, эти папилоны тоже тут есть. В общем, тут где-то 1200, думаю, разных. Вот хелико. Вот мы нажали на них. У нас появились частоты. Мы загрузили буфер, открыли буфер, выставили время. Здесь стоит время 55 минут, но нам столько не надо. Давайте поставим так меньше, да? Каких-нибудь там пять с половиной минут. Сколько даем двухсторонний сигнал, всего-то это так и хватает. Потом смотрим у нас ск сквайр да меандер здесь мы можем синус выставить да сине здесь есть треугольники разновидности немного еще острота сигнала вот тут хаминг ну это такой острый ударчик но он для патогенов вред, более вредный чем там нельзя мягкий ставить ну, загрузку нажимаем, вот она пошла, вот она идет, ну, опять-таки уровень набираем, то есть мы как бы сейчас уже бьем по, по этому наглому хамскому бизнесу, который в наши дни когда очень, наше очень здоровье прост... объект, объект зароб... становится объектом заработка очень-очень да. очень просто по, по круча, крутя потенциометр, мы сейчас бьем по да, международной да. мафии фарма индустрии вот, вот, вот эти сигналы вот э, эти острые края особо им больно бьем потому что этот бизнес конечно он, он сейчас если в советское время э, аптека была одна но на, на район, то сейчас в каждом магазине аптека продается питание, плюс что ну, эти лекарства, которые вообще толка никакого не дают. Ну, да, лечит симптоматику практически, а не болезнь. Просто при многих заболеваниях есть боли, там, в суставах есть боли, в горле и так далее. То вот выписывается лекарство против боли. Вижу, у вас же меньше болит, значит, у вас лучше. Но не лечит само заболевание, симптоматику, так. Ну, сейчас даже какие-то были исследования, практически 80% или 90% лекарств, которые практически вот только симптоматику. Ну, так оно и есть, и притом они стоят такие деньги. Лечит-то нас антибиотики, когда-то их и выписывали в случае заболевания, сейчас нет, нет, только симптоматика, пусть, ну, но... и антибиотики, кстати, ничего не стоят, они дешевые, эти препараты для симптоматики, они... Что-то очень дорогие там внутри ничего нету такого ну просто понятно у кого-то от это очень хорошо доживется да, очень богато и покупается да там самолеты там, смотри, да, как... да, да, мне по барабану с... есть yeah. яхты нет яхты. но потом ну не ну ты прикинь вот у нас у нас достало это по к этому улан фарму да? там такие машины стоят сто-двести да. тысяч евро ну, без ну, проблем стоит очень дорогие да ну пусть да. катается хоть на дорогих хоть на жигулях старых. ну достало то что каждая походка к врачу стоит там очень дорого он тебя выписывает рецепт почему-то на следующий раз ты опять чтобы получить рецепт должен к нему записаться заплатить за прием а он тебе просто выпишет рецепт он же за первый раз мог тебя выписать столько сколько надо ну так нельзя надо все повторно по полной и так далее и так далее ну вот так так что надо бить надо до да, острыми сигналами и острыми краями. Сейчас, сейчас по патогенам. Да. вот автор этого всего Доктор Райф дважды был номинирован Нобелевской премией, но он был человек, который родился раньше своего времени. Он был очень нелюбим в научном мире, хоть у него много очень изобретений. Его судьба где-то похожа на судьбу Теслы, не хотели его никогда признать, поскольку опередил время слишком. Ну и закончилось все что его лабораторию сожгли самого избили настолько сильно что он скоро и помер это после того как он судился и суд выиграл с, с американским обществом врачей предводительством никого морисона который после того как проиграл суд поклялся ну если не так то по-другому как-нибудь но ну, мы с ним справимся с ним ну то есть они не хотели потерять своих клиентов у них не нужны Здоровые люди, которые не болеют. У них нужны больные, хронические особенно, чтобы пациент, так сказать, на всю жизнь. <с <с <с клиент, он... то есть, они а пациент. Привязать его его кошелек ну, так. на всю жизнь, да, это шанс. Да. Это вот сейчас... Убрал тут, ну, в общем, таким образом, да, мы э, под, вот, под букву, нажимаем на букву, у нас выпрыгивают все заболевания под эту букву. Так, много, к примеру, ну, сейчас мы берем так, сейчас Тут. Сейчас мы берем... Куча гора, вот тут аденовирус, например, да, и прочее, их очень много. Давайте сейчас просмотрим на, на букву А, что у нас, на ну, букву Б пройдемся. Ну, ну, то же самое, посмотреть, тут трудно будет, видите, просто их хорошо очень видно много. Хорошо видно, да. очень хорошо видно. На С, вот, вот, на c букву, вот канцеры, огромное количество канцеров, это раки, да, это раки, по ракам надо быть квадратным сигналом. То есть меандрам. На букву С. Так, на С, на Д. Ну и так далее. То есть по альфа идем. Находим. Не знаю диагноз. Находим патоген. Или, например, вот, скажем, барахлит сердце, что-то не так. Это буква H, -H да? Вот она. Ишиме это сердце у нас. Вот для сердца, скажем. Такое, такое, такое. Если просто неизвестно, что со сердцем. Вот... Генерал, мы берем генерал. Да. General. Генеральский Чистим вариант. Тут, ставим тут. Загружаем. А тут немного частот. Ну, интересно. Ну, оно очень эффективно. Вот это, это райфу было понятно, и он увеличивал ну, больше, чем кто-либо когда, наверное. Ну, поэтому он и был ненужный. Нужный человек это как человек, который бы стал продавать автомобильные шины, которые никогда не изнашиваются. Ну недавно уже разработаны, ну, к примеру, да, там. Так, ну опять-таки нажимаем загрузка. Да. А стоп делаем например вот это лечение они а не, не убиваем патогенов а лечим ставим форма сигнала синус да? И запускаем вот у нас пошел синус вот его видно на экране теперь идет 20 герц вот мы делаем э, то есть силу сколько силен должен быть сигнал просто по ощущениям да? Ну, правда, синус не чувствуешь никогда. Там нет острого этого удара. главное, это вот при, при всем должна проходить вообще-то какое-то обследование у врача и знать, какие, конечно, есть заболевания. Так. Да, если известно, диагноз известен, то не проблемно. Набираешь нужное, запускаешь. И где-то в день по. 12-15 минут, все. Ну, ну вот это потом, можно утром и вечером делать вообще-то. Потом, ну смотря хочу человек за заболевание. Вот у кого гепатит мощный, я знаю, кто вылечивался, ну по 40 минут в день. Ну то есть мощный гепатит С, да, и, и по 40 минут два раза в день чувак сидел. Потому что, ну, жить хотелось, выжить хотелось. И ну и как у него получилось вообще да, это он, все делать? На 10-й день, говорит, я поднимался на четвертый этаж, и у меня была сильная одышка. До Через 10 дней я забегаю на четвертый этаж, и у меня вообще нет никакой. Как будто я не бежал на четвертый этаж. А как он лекарства какие-то вообще-то а, и... использовал? Ну, как? Использовал, использовал. В конце концов прошел еще в инфекционной больнице после лечения и был здоров. Но было у него то, что у него все показатели стали ну, такие очень нормальные, но вирус он носил. Он Райфом пользовался, и он пользовался другой программой, которая была написана в Soundforge. Не были все нужные частоты. Вот у матери был... Э, то есть может и и он вылечил, может не вылечил, но, но то, что у него очень большой прогресс был, по, ну, заболевание стало куда меньше и потом проходя инфекционной больнице курс лечения то у него там все быстро исчезло вообще у моей матери был рак груди и э, он имел три отростка этот рак после обследования и она два месяца пользовалась частотой тоже еще самодельная, на сонфорже написанной и когда сделали операцию был просто круглый Раб, которого вырезали, без, без единого отростка. Ну, до, когда делали там... Э, сканировали, рентген, там, прочее, тогда у нее показывали три ответления. но их больше не было, этих ответвлений. Ну, это удивительно, да, за два месяца это, конечно... Ну, она тоже сидела два раза в день по 35 минут, типа. Ну, если были. тогда... тогда не было все частоты у нее была применена одна частота а оказывается в принципе на комбинации частот тогда это эффективнее тогда это эффективнее ну вот скажем вот для сердца вот так да ставим синус там и для печени такая же программа есть и там для почек и прочее Женщины вот, болеют вирус папиллом, Для мужчин якобы он там ну, не опасен. Так вот, он тоже их кто увеличивается. Лекарство вообще. В общем, принципиально. По, а по определению не лечится. А какие вообще были вот эти ну, показания он? По, по времени, сколько вот они. Папилломас вирус? Да, сколько у нас? Два месяца и все здоровы. Не важно, мужчина, женщина, никакого папилломас вируса, им больше не нашли никогда. И при повторных анализах не нашли. Он у, у женщин вызывает рак груди и рак шейки матки. Но они как использовали? Не использовали раз в день, на по 15 минут? Или два раза в день? По-моему, по они раз в день пользовались по 15 где-то минут два месяца и никакого мужик у которого был папилоумас вирус имеет несколько разновидностей у него было папиллома на почках которые вот и он не мог вылечить эти почки поскольку давление у него все время от больных почек было лет 10 но за два месяца он вылечил полностью вылечил и, и... Не, ну это конечно результат серьезный почки в... Ну, порядке. А, а что вообще-то говорят, э, те же самые, ну, официальная медицина, они это умалчивают вообще-то такой. Нет, официальная медицина вроде бы и так. Они не отрезают, Нет, это сертифицированный в Европе метод. Э, в Германии. Это дорого, просто один сеанс 90 евриков стоит. Ну, я лично это не видел, но мне говорил, вот тот, у которого была, били эти почки больные, его сестра в Германии работает врачом, 15 лет. И он с ней, перед тем, как начинать, проконсультировался, что это такое. И вот она ему объяснила, да, есть такой метод, но он дорого у нас стоит. Я еще знаю, что в Беларуси с С большими... С большими с большим эффектом применяются в больнице эта система в Беларуси именно. А у них те же самые частоты или в принципе как-то они там? Нет, те же отличаются? самые частоты эти все. Не может быть там других частот, поскольку у патогена есть конкретная его ему опасная частота. Потому ну смысл другую частоту пускать никакой. Надо вот этой конкретной частотой его и забить, да. Ну в принципе белорусы используют те же самые на. В работе, которые. В да. Ну райфа. Это метод Райф и продолжитель была Кларка, которая есть сейчас ее сын. Ну, они продолжают, типа в Америке они не могут, потому что после того, как Райф скончался, там эту Кларку посадили, она там отказалась в суде что-то там свидетельствовать против него. И закончилось все о том, что она уехала в Южную Америку и там открыла лабораторию, и сейчас ее сын. В принципе, все частоты идет еще от Райфа, потом что-то добавила, находила Кларка вместе со сыном, да. Вот они неизменные. А находили их так, у Райфа был очень конкретный микроскоп, в наших днях так нет. Нельзя увидеть в микроскопе предмет, который меньше длины волны света по размерам. Поэтому Райф пускал два предмета ультрафиолеты разной длины получал промежуточную частоту в которой высвечивался живой вирус и он мог под стеклышком видеть как он шевелится двигается и вот тогда райф пускал через через, этот, через вирус да этот сигнал и находил для каждого убийственную частоту Но потом когда сожгли его лабораторию такой микроскоп больше никогда не построен, нету такого. Есть электронные микроскопы, но там они. Электронный поток убивает моментально же, любую бактерию или вирус, который там поставили. Да. Ну вообще. Он там не шевелится. Ну, ну лабораторным методом просто позже э, продолжали. Э, ну, имея пробирку с патогеном, ты можешь определить, просто пускай разные частоты. Они перестают множиться, если это вирус, если бактерии, это видно в микроскопе, если вирусы, они слишком маленькие, то ну, они продолжают расти или все, померли все. Да? Так получается, что прошло сколько, сколько лет прошло уже после убийства Райфа? В 1972 году его убили. Ну, не убили, он помнит там. Его избили, и ну, и это споем, тоже, помер, ну да, там. то же самое. Так получается, что он вот эти все частоты вычислил благодаря своему микроскопу, да. и сейчас такое уже создать просто ну, ну, не принцип... получается? Ну, или официально его ну, как Ну, он там... не строит такой, но он был, это было большое устройство, там было где-то около 6500 деталей, да, это он должен был выделить промежуток, есть в радиотехнике такое понятие, промежуточная частота, она во всех радиоприемниках там используется и так далее. А он, использовал, он выделял промежуточную частоту из ультрафиолета, потому что ультрафиолета, длина волны там меньше, чем вирус по размерам. Ну, мы не видим ультрафиолет, он смешивал два луча ультрафиолета, которые перекрестились, видимо, прямо на этом патогене. И таким образом выделил промежуточную частоту, которая в нашем видном спектре уже. И получил очень четкое, ясное, цветное изображение. Ну как он именно, вот, до точности, да, Его, в общем-то, не зря, конечно, два раза выдвинули на Нобеля, да, ну, но выдвинуть Ну, не дали ему ни раз, потому что, в принципе, он не нравился научному миру своими такими. У вот там изобретения разных сильно много и, как правило, они выделялись, они не своевременно были, они раньше. Но они были опасны, скажем, те же самые индустрии, все... которые, да. в принципе, сейчас вот делали да. огромные деньги, просто на, но, но незнание людей. Да, ну, если шоу тоже продолжение этого же райфа, ну, там э, генерируется уже радиочастотой начиная где-то с 180 кГц до ну, 700 кГц когда можно, э, генерируя эту частоту и пропуская через... это, это не просто, там надо... <coughs> высокая частота, во-первых, по поверхности только перемешается она не заходит внутрь ничего поэтому надо ей добавить низкую частоту которая там э, внутрь зайдет все-таки неся с собой высокую при этом вот... Для целей, ну, для объекта, который должен получить это, ему надо придать потенциал еще да, относительно этой же частоты, чтобы она стремилась туда. Ну, ну можно, но ну, есть такой образец, построенный э, пока в одном экземпляре, который надо дорабатывать, но это тоже возможно, но это технически сложно. А как получается, вот те же самые, скажем, бы, в интернете что-то там продают, какие-то вот китайцы что-то там производят, там вот есть какие-то аппаратики у них там продаются, да? Что-то там по техническим данным что-то было полтора или два вольта, да? Вот, а а э, сторонним импульсом пользуются. Вот э, расскажи вот про это, с чем это связано и как, Одна... чем, чем твой аппарат отличается от, от их аппаратов, Да. да. Не знаю почему, но Кларка пишет, что надо пользоваться односторонним импульсом. Да? Но на односторонний импульс мы можем давать мало, мало напряжения, потому что иначе возникнет ток, который вызывает электролиз. То есть всегда односторонний импульс так же, как он вызывает электролиз. А электролиз вредный. Во-первых, физически неприятно, что вот будет вот ощущение, что обжигает руки, там ноги где-то так, да, если мы дадим побольше мощности. Но электродис это когда у нас в организме начинает появляться там хлор и, и водород, да, э, соль, которая на, у нас в крови начинает разлагаться, да, и гидрокисть, натрия, да. Это все вредно, это нельзя. Поэтому Кларк и указывает 2-3 вольта. Все, больше нельзя. Но эти 2-3 вольта не убивает патогенов, Это слишком мало. Я не знаю почему не пользуется двухсторонним импульсом. Двухсторонним импульсом не надо сидеть 40-50 минут в день. Там хватает 5-6 минут, просто ты можешь дать мощность достаточную, чтобы она убивала патогенов и в то же самое время двухсторонний импульс он не вызывает никакой электрониси. Ну, физика, Школ, школь, школь, школьный курс еще. Да? Все знаем, что Постоянка визевает электролиз, ну переменка, которая у нас в сети, она не визевает, потому что верхняя полуволна положительная, нижняя полуволна отрицательная. Ну, на этом все, да? надо, чтобы они были... В одной стороне всегда был плюс, другой минус, тогда начинается электролиз. Если у нас импульсный сигнал идет, то у нас снизу всегда минус, и сверху всегда появляется плюс в момент импульса импульс закончился, тишина, опять появился плюс, и он вызывает электроникс тоже такой же как постоянный ток. Ну, сейчас и даже воду очищают, э, с помощью электролиза есть такие аппаратики, которые Возможно, там да. разделяют две емкости, одна живая, другая мертвая вода, а, есть, да, э, и в принципе там нет. она вот именно пахнет хлором, да, вот там не живая, да. она пахнет хлором. Да, потому, да что... потому что там тоже соль были разбиты на составляющие. Да. итак в пользу есть двухсторонним мы избегаем электролиза и можем ну, то есть можем дать больше мощности при этом и получить ну, эффект то есть нельзя маленьким камушком разбить окно можно кидать 100-200 раз маленьким камушком окно все там будет в порядке ну если Хочешь выбить но ну, надо брать камушек побольше. Ну, то же самое и с патогеном. Если ты его хочешь убить, если ты его маленьким молоточком стукаешь, но ну, у него больно, но ну, он не помирает. Но ну, а возьмешь побольше молоточек, ну, стукнешь один раз, все. Больше не надо. А вот расскажи про свой аппарат, скажем, какие у него технические характеристики, что он выдает, какой у него вольтаж. Ну, то, что мы... Видели, то он и выдает. Тут не принцип. Рабочая, рабочая напруга 12 вольт. Я просто у Владимира его попробовал. Ну, может он произвести частоты, все нужные, какие нужные. Ну вот вольтаж, да, вот здесь, здесь стоит вот этот потенциометр, да, который ты крутил. Но, вот там, он там, не там, вольт. там вольт. в принципе, там стабилизатор. Вольтаж у него какой сейчас, вот примерно, если вот ты 12 ,6 регулируешь... 12,6 вольт. И все, да? да. Больше не надо. Частота, частота убивает. Ну тогда, в принципе, можно ставить и меньше вольтаж, или все таки как Нет, бы... Не, можно меньше, но тогда будет коксу поменьше. Можно больше ставить, коксу будет больше. Ну, в принципе, тут не важен вольтаж. Вот тут есть потенциометр, его крутишь, сколько вот чувствуешь, вот, колбасит, а могу еще больше, сделаешь больше, о, во, сейчас хорошо колбасит, ну, в общем, это и есть то, что убьет патогена, и, и каждый, ну, сам, как как ему комфортно, но есть такое, что здесь просто можно этот кокс сдавать много, а с односторонними импульсом нельзя много начинается электролиз и он сразу неприятен, моментально его чувствуют. Ну он опасен -то. тоже, в принципе, ну как бы нежелательным, ну, нежелательным. Что, что нежелатель? а, Односторонний импульс. Ну и он нельзя, большие, да. Да. Да. Он вызывает электролиз. Все. Это опасное явление для организма. Если оно там ну два-три вольта, конечно, он там мизерный и ничего такого не будет, ну и патогенов не побьет особо. Ну слишком малая напруга, она какой-то ток там должен быть, да, она, в то совсем абсолютно без тока, ну не побьется ничего, да? ну не можем маленьким-маленьким камушком гребить окно. Ну это получается, у, у тебя получается универсальная такая разработка, да, которая в принципе в мире нигде не шла. Даже... есть в мире, есть. Будет у меня другая немного, та, та будет иная, да. Такой нету. А, ну, так, ну, Снаружи-то отличаться не будет. Ну да, что внутри, главное, что внутри. Там, там будет использоваться ток немного иной природы. А, ну, и Ток, который не имеет средней, средней точки, он похож на, на студии, на что-то такое. Он очень активно входит в взаимодействие со всем, что соответствует его частоте. Настолько активно, что он вызывает резонансные явления ну, с обычными потребителями, если так, так. Ну и его там, видимо, надо будет сильно меньше, потому что он очень активен. Если кто-то попадется на пути такого разъяренного тока, под какого-нибудь фармацевта на его пути. Да, это фармацевты, они какие-то... И врача, они чисто на руке, задать так побольше. Ай-яй-яй. Как будет, жарко, как Да, это... В целом-то я как бы все рассказал, да, что... Но это... Основные вопросы. Да, еще такой момент, в принципе, вот скажем, какие вот есть... Техника безопасности, работа с этим аппаратом, потому что это очень, ну, как бы, такое, вроде, все здесь очень просто и, как бы, ну, такие вопросы тоже могут быть заданы, вот, какая техника безопасности. Техника безопасности. Все то же самое, что при пользовании бытовыми электроприборами, то есть, не Вод, надо... водой не поливать. Да, не надо а поливать так? водой, не надо пользоваться феном, когда вы моете с ванной, да. Ну и похожие случаи, <смех> похожие, как, как и ничего другого, в общем-то. Так, и сколько там получается частот в этом программе, которую мы и, начали посмотрели? Я не считал, но где-то 1200 вообще-то, ну а в каждой, для каждого заболевания там, ну, довольно такие по-разному, для некоторых случаев там 5 часток, для некоторых случаев по 20 часто, да, смотря в Ну, это получается весь алфавит. Алфавит, ну, да. да? Под буквой стоит заболевание, которое начинается с этой буквы. Ну, да. может быть, сейчас пройдемся быстренько по всем. По всем мы не сможем, 1200. 1200. Но это, ну, это, это получается, ну как, буква А, Б, С, Д, Е и вот, так далее. Мы нажимаем, далее. мы уже нажимаем. Вот да. нажимаем, на вот у нас идет список, ну, да. вот на А, но он длинный. Длинные очень. Как бы такие основные. Бы... Длинные, а тут практически все заболевания, которые... на боку бы... ну, тут... Я не знаю всех это, тут очень много их даже. Тут есть заболевания, которые ну, не часто встречаются. Ну понятно, есть все заболевания, которые часто встречаются. Ну вот... да, основные. Вот <свеч> Эколы, например, раз, два, три, четыре, пять нажимаем на любую из них. Ага. Для Эколы смотрите, сколько частот и комбинации их сразу готова, да? Тут, ну тут, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, четыре, двадцать пять, шесть, семь частот для, для Эколы, да. Я даже на название такое, есть, что надо поизучать. Есть например. Но это не паразит, это организм надо поправить. Нажимаем на экзем. у экзема. У экземы всего-то три частоты. Но ими тогда надо пользоваться синусом. Энцефалитис. А, это очень опасно. Для энцефалита одна частота. Ну, особенно, э, да. Это... Ой, тут много. Но эндокрийная ⁇ это такая э, программа, которая будет влиять на, на железы наши, да, для, э, ну, для, так сказать, поправить их работу. Тут еще какая-то... Вот, 686, 409. А, энтеровирус, а, энтеровирус, он, он, он злобный вирус. И энтеровирусы есть у всех у нас в организме. Ну, здесь это очень много. Там даже не будем считать, там больше 30. Больше 30, явно, да. Ну, и так далее. Ну, ну по всему, то есть, вот нажимаем, их много. Ну, тут получаем сразу же плиту комбинации да? ну хорошо, замечательно было, очень интересно если у людей будет еще вопросы да, потом... мы это все запишем Нажимание. Нажимание. и потом снимем Нажимание. снимем еще один видео по. так что сейчас у нас идет по что мы сейчас взяли ну, я просто там включил. А важно, любую, -то. да. Но так, то есть их там очень много. И э, пользоваться очень просто. Ничего такого сложного. нет. Ну, главное, надо иметь компьютер, даже переносной. Да, неважно, какой. А в те же самым телефоне телефон можно использовать. Ну, МП3 можно использовать, да. Если, Если в телефоне есть МП3, да. то можно. Ну, это замечательно, потому что не всегда, что ты будешь с собой компьютер таскать, да. А так вот, телефончики сейчас уже у всех, и с фотоаппаратами, и, и с видео там, это все уже есть. И mp3 там, Да. да. можно, конечно. Объем, э -э, скажем, той же самой ну, программы, гигабайт, ну, ну, да. сколько там гигабайт получается? Как-то смотрел? Ну, я не смотрел. Ну, небольшой. Нет, ну, это немного. Ну, 4-5 гигабайт гига больше там не будет. Не знаю. Я просто не ну, да. Потому что, ну, как бы, бы, ну, это же не видео формат, он должен быть очень маленький. Конечно, в и 3 формате, да. Но ну, это очень замечательно, что есть такие люди у нас в мире, которые вообще-то не только как бы, ну, занимаются славобудием, вот все плохо, все сволочи, негодяи, а они еще занимаются, они еще что-то строят, что-то изучают, предлагают людям. Самое главное, что проверяют. Я так понимаю, что я не ты сам вот это проверял на себя, на своих родственниках это все, да? Ну, я, я просто перенес, перенес грипп на ногах, и после чего стала воспалиться сердечная мышца, и так это шло несколько лет подряд, весна-осень, весна-осень, мучительно. Должен к врачу, должен антибиотики, и потом прочитал про этот метод случайно. Но как прочитал, как быстренько сконструировал первый прибор, ты можно было в компьютере, в общем, нарисовать в звуковой программе Так вот. Да, это... у тебя аппарат тоже вот здесь есть, ос осциллограф, там, в принципе, только... Ну, а... сейчас не нужен. От 5 минут до двух часов. Хоть огромный, ну, не, но не маленького роста, мне ну, же по 2 метра, Пока там только пройдет это время. Вот пьется как березовый сок по весне, да, насморк. 5-6 минут и все. И просто его больше нет. Не, ну, насчет насморка я сам на себе проверил. Это вот, в принципе, очень хорошо работает. Это да. Ну, Это удивительно. И, и также любой орган, который воспаленный. Просто точно так же. Ну, например, вот был такой... И тест. Воспаленный зуб, да? Вот насчет зубов, потому Берем что просто, там... Вот воспалился зуб. Это очень важно. При, потому что... Прикладываешь вот конкретное место, которое воспалилось. Держишь там 5-6 минут. Ну и на... покручиваешь ну вот да, это вот сколько здесь... надо, да, сколько, сколько, вот это... сколько чувствуешь. Да? Зубное воспитание всегда вызывает, как правило, стрептококи чаще всего. Ставишь там стрептокок, генеральный стрептокок. Не надо там углубляться именно какой будет достаточно сильный сигнал, чтобы всех их убить. Или предстательная железа очень А интересно. вот это очень серьезно, потому что ну, тем, тем более мужчины они ну, в основном работают, трудятся в таких местах где они простужаются Предстательная и... железа ставишь, один из электродов берешь, ставишь просто под голову и в задницу Ну да, это не обязательно и, ставить, не и, будем И берешь второй электрод в руки тут даешь коксус, сколько ну, надо да. Эк экспресс-вылечивание есть для железы. Ну, экспресс-величивание ну, экспресс... <смех> предстательной железы. Этот электрод ставишь между ног, а второй электрод, вот этот, прижимаешь вот тут. Ну, сзади, да. Чуть-чуть ниже поясницы. Вот так. А этот ставишь между ног. <смех> так, тогда получается экспресс-величивание. Но это, правда, слезы в глазах. <смех> Конечно. Ну, это для коксу, таких да, а, но, но, но, экстремалов, но которые... это буквально моментально, да, да. Ждал пять минут, вот так же и можно представить, ну, и <laughs> Только коксу надо много дать, просто сразу много коксу надо дать. И он вообще-то, у него же простатит у Владимира, да, он же рассказывал, он, да, да. Он ходил, ему... и четыре раза он что-то там ночью ходил, а да. сейчас он вообще-то вообще уже как бы он, ночью не он просыпается. Он говорит, что больше не ходит, получается, не надо. Ну он там месяц занимался, но ну, ну, у него запущен этот простатит ну, был. у операцию надо делать. Ну, ты... так, он говорил, мне рассказывал, ну, его говорили, не рассказывал, что летом уже все, все уже, уже вообще надо делать или, или будет очень плохо. Но у него больше не надо ничего, конечно, делать. Ну вот месяц. Но ну, это тяжелые случаи. Он мне или... говорил, две недели, или я говорю, уже три прошло. Он говорит, разве три прошло? Я говорю, ну да, вроде бы три. может три. Ну в любом случае, это, в принципе, у него очень хорошо помогло. Я помогло, помогло. Вот это очень важно. Mm -hmm. Ну и что такой момент, в принципе, вот насчет этих всех, скажем, вот зубной боли. Человек же не побежит ночью, правильно? Куда-то, к а какому-то зубному врачу. со зубным, у меня у самого было, что зуб очень болел. На работе у меня такой же прибор стоит, да, просто чтобы он был в пользовании работников. И вот, в общем, у меня очень болит зуб. И я прикладываю вот такой же, да, и держу там пять минут да я убираю электрод у меня зуб все равно болит но наполовину меньше наполовину но в течение пару часов он больше перестает то есть он быстренько через пару часов он больше не болит вроде бы ну ну все нормально как бы да но ну это так так у меня было лично у меня ну, я... это, ну, это очень конечно серьезно потому он что... приезжал как-то Знакомый у него челюсть опухшая была, что-то у него там, не знаю, но он там потом звонил по телефону на следующий день, что у него прошла челюсть и перестала болеть колено. У него электроды под пятки, вот такой он прикладывал к челюсти. Ну, через колено тоже протекал ток. Но он говорит, колено болело 4 года уже, я привык к этому, что колено болит, и не обращал на это внимания но сегодня у меня и колено не болит. Ну вот наш знакомый, да, там у него с эта проблема шея была, да. А, ну, ну эти проходит. Ну, он мне рассказывал, в принципе, я узнал от него про этот аппарат, вообще что такое, как бы есть. И он там, в принципе, как-то за один раз даже вот. Ну да, если он дал коксу, то за один раз. Это. Разница между односторонним и двухсторонним. На одностороннем ты не можешь дать коксу. Не можешь. Сколько если... есть, столько он, сколько Потому он дает, выдает. выдает. У... Ну если ты дашь коксу, у тебя электролиз начнется в организме сразу. Он вредный. Ну да, Нельзя. то, что мы уже выяснили, и... да. да, что. Да, а на двухстороннем ты просто можешь дать коксу. Экспресс ничего не устроит. Да. Ну быстро, тебе надо куда-то очень <laughs> серьезные ну, ну, дела. Просто, Ты, в принципе, ну, раз, ну, надо, 15 минут. Да, на одностороннем надо очень долго сидеть. Там ну по 40 ми минут, это самый-самый минимум. Одна частота самый-самый минимум 40-45 минут. Иначе толку вообще не будет. А на двухстороннем Просто даешь больше кокса и все, электродиза никакого, а патогены, ну, ты их забрасываешь не маленькими камушками, no. а ты хорошим таким, серьезным сразу. Пулеметом капитальным. No. Они, им, ну, не то, что от маленького камушка может у них неприятно, а от большого так окра места не останется. А еще какие-то были случаи такие интересные, может, да, такие, в разных случаях много. Но, но, смешные, может быть, даже казусы были, которые. Ну, ну людям ну, просто ну, было бы интересно, ну, потому что ну, это все очень важно. Больше всех удивляет то, что насморк исчезает через 5 минут. Вот больше почему-то все этому очень удивляется. Как, как было странно, что на самом деле он исчез. Просто взял и исчез. То есть, если человек вообще заболел, и у него сильный насморк, то типа, да, насморк исчез там в течение двух часов. А если он, в общем-то, здоров, но у него насморк сильный, то насморк исчез через пять минут. Да. Ну так, но это всех удивляет очень, как это вот, да, на самом деле он исчез. Ну а, ну, а так, как бы, все довольны. И есть такая вещь, у людей, у которых, скажем, за 50 лет, за время жизни накопилось очень много этих, вредных бактерий, там вирусов, паразитов, и организм не очень-то на них обращает внимание. То есть, когда у, нас, а, у меня как лично был, то есть, вот когда у нас 20 лет, там 25 лет, у нас их не очень-то много в организме, да? да и очень бодрый человек сам себе чувствует. И бодрый, да. да. Когда у нас там 50 лет, да или более, тогда у нас их много. Мы привыкли к этому, и нам кажется нормально то, что ну, мы, мы ведь устаем быстрее, чем в молодости. Да? Нам же побольше отдых, отдохнуть надо, чем в молодости. Да? Когда начинаешь прибором пользоваться, то эти все убиваются в первые дни, если вот очень мощно пользоваться так. В первые дни вот у меня лично выбивало много поту. А у кого-то, вот у моей мамы было то, что... Ей тошнило первые четыре дня, но на пятый день она говорила, у меня что -то... наступило какое-то ощущение счастья. Ощущение счастья. И больше абсолютно не думал, у нее вот так... рак бил, да. Я абсолютно не думала об этом. Мне это... У меня было ощущение счастья. То есть оказывается, вот я убил своих патогенов и оказывается я опять могу бодро много чего делать и у меня не надо отдыхать как вот все время было я ну с виду то не стал 20 летним. но ну, энергии у меня ну ну, может, не было как у 20-летнего, ну как у 30 скажем. летнего, скажем. все лет разница. Это очень удивило, да, а как это так? Да? Вдруг я могу опять-таки бегать там, делать там, успевать, а как это? До сих пор ведь так не было, я уж как бы позабил, ну да, было, давно, прошло, уже не то, а тут оказывается, что можно. А еще такой момент, вот сексуально-трансмиссивные заболевания, они да, сейчас очень, очень распространены, и что ты можешь вот сказать насчет вот ну, этого? Ну их вот. можно вылечить точно так же, ну ставишь один электрод, ну то да, же самое, да. Ну, да. Ну, в принципе да, там чуть отличается методика в некоторых случаях, но очень эффективно. Да, Уреоплазмы, микоплазмы, микоплазмы, А вот эти занятия то же самое, 10-15 да, занятий. Да. Ну да? их да? можно увеличить за несколько дней. И не надо ли, если так Надо то. по ним бить. Я по вот попасть. смотрел эти частоты, да, там еще были секс-дисфункции. <связь> дисфункции. <связь> а что это вот означает? Для чего ну, это это, настро... это. Ну я не пользовался. Я после того, как после <связь> гриппа вылечил своих... Патогенов у меня как бы так хорошо осталось с этой функцией, что мне не надо было, просто не надо мне было, я не пользовался. Я думаю, секс-дисфункция, это там будет типа того, как поддержка печени, там поддержка сердца и так далее. В общем, я пользовался этим, поддержкой сердца, мне очень понравилось, ну, так прекрасно. Поддержка, не, даже не убивая там не патогена, стриптококка, стафилококка или какого-то, кто мог там сидеть. Их я уже побил, да, а просто каждый четвертый день на пять минут поддержка сердца. То, что я уходил, вот если устал в течение дня, вечером иду спать, и чувствую, как сердце работает. И это немного мешает как-то. А так, иду спать, и не чувствую, как оно работает. Оно так хорошо работает, что оно... Все. Каждый четвертый день... Попейся. Еще такой момент, в принципе, потенцию повышает, это очень... Повышает будет, у всех. Будет очень интересно, интересно мужчинам, потому что, ну, мужчинам, кому как, да, да кому да. 50, кому 80, да. это все потенцию такое Потенцию повышает, офигеть, офигеть. Ну, а вот какие-то ну, там... То есть с утра, как солдат стоит. это, ну, скажем, ну, ты вот сравниваешь, например, ну, вот, э, там, 18 лет, и, скажем, ну, 58 лет там, или ну или 53. Ну и лет не тот возраст, когда ага. э, надо попрощаться да, с любовными делами. Э, пользуешься даже просто, когда подавил своих основных паразитов, с утра уже стоит как солдатик. Каждый, ну, как... Ну, это уже как вот... Да, это так, это просто такая... организм освободился от части этой нагрузки, и у него легче. У и он а исполняет, он, он, он исполняет сам, свою функцию. Да. Это очень важно, думаю, вот этот момент тоже. потому Я. что ну, Было очень приятно, Я не что ты мне вот это все рассказал. Я думаю, нашим зрителям будет это очень интересно. Всем большое спасибо за внимание и успехов в личной жизни и в труде.